Всем привет на моем канале! Сегодня буду оформлять тортик необычным способом, новым. Для этого мне понадобится два бисквита 8-9 см в диаметре и высотой 6 см. Здесь у меня крем-чиз на масле. Бисквиты разрезаю на две части. И начинаю сборку. Вместо пропитки, обычной классической вода плюс сахар, у меня будет слива. Слива проваренная немного с сахаром. Кортик отправляю в холодильник стабилизироваться. Пока заготовка охлаждается, я сделаю топер на мастичной основе. Для этого мне понадобится вафельная картинка куколки и мастика. Вырезаю куколку. Раскатываю мастику примерно 7 мм толщиной. У меня шпажка довольно длинная, потом не нужно, я обрежу. И для начала смачиваю шпажку кипченой водой и вставляю в мастичную основу. Смотрю, где у меня заканчивается шпажка. Там прикладываю картинку. И вырезаю. С помощью декоргеля наклеиваю картинку. Прижимаю. Топер готов. Вот такой. Основа готова, мне необходимо придать форму. Поэтому я немножко срезаю. Отправляю в холодильник. Дальше мне понадобится желатин, у меня быстро растворимый. Беру десертную ложечку, вот. десертная ложка без горки. Вот так. Это будет 6 грамм. И беру 60 миллилитров кипяченой холодной воды, заливаю. В соответствии с указаниями производителя у меня идет на 1 грамм 10 миллилитров воды и оставляю набухнуть. Для сиропа мне необходимо 100 грамм сахара и 80 грамм воды ставлю на огонь и мне необходимо полностью растворить сахар с учетом того что прозрачная зеркальная глазурь будет прозрачной соответственно ее необходимо выбелить я добавлю диоксид титана и дальше уже можно окрашивать в любой цвет который вам нужен я добавляю сразу и жду пока растворится сахар Видите, да, у меня масса стала не прозрачной, а белой. Вы можете этого не делать. Либо варить глазури на белом шоколаде плюс глюкоза, но это много возни. Сахар растворился, я выключаю огонь и добавлю капельку красителя Pink розовый Америкалор. Сейчас в эту горячую массу отправляю желатин обухший, перемешиваю. Перелила массу в стакан и я пробью блендером. Сейчас померяю температуру 40 градусов, это очень высокая температура, все стечет просто с торта, а мне необходимо чтобы оно медленно сползало, поэтому жду пока остынет. Процеживаем. Температура падает. 34,8. Я перенесла торт на нужную мне подложку и оставшимся кремом э, начинаю выравнивать. Торт убираю в морозилку. Дальше мне понадобится кусочек ацетатной пленки. Убираю какого диаметра мне нужна ацетатная пленка, чтобы моя фигурка хорошо туда помещалась и такая, были свободные края. И теперь скотчем это все фиксирую. Получается такая труба, цилиндр. Не забывайте данную глазурь постоянно помешивать, потому что она отличается от классической на шоколаде. И при остывании образуется такая сверху, как желейная пленочка, что ли, которую необходимо разбивать. Вот и постоянно ее перемешивать. Ну там раз в две минутки. У меня сейчас температура 27 градусов и 6. Это еще многовато. Она будет стекать как вода. Поэтому еще жду достаю торт из холодильника посмотрите какая у меня масса получается она как бы как однородная в кучу сейчас я продемонстрирую как она с лопатки то есть она так слазит в принципе то что мне нужно конечно если вы делаете на классической глазуре, то там эффект будет другие потеки вставляю мою девочку центр Девочку я подняла повыше. Устанавливаю цитатную пленку. Для лучшего удобства я перелью в стакан. И заполняю. Там, где у меня будет куколка. Сверху у меня посыпка здесь смешанная. Присыпаю посыпкой. И теперь самое интересное. девчонку на место вот такой результат получился у меня по-моему смотрится очень необычно и довольно интересно так что кому идея видео понравилась, ставьте лайки подписывайтесь на канал жмите колокольчик чтобы быть в курсе событий всего вам самого доброго будьте здоровы пока пока отрежем кусочек маленький ну но это маленький кусочек Ромаки.